Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с такими материалами, как алюминиевая пудра, она же серебрянка, медная пудра и бронзовая пудра. И также нам понадобится жидкое стекло. Всем приятного просмотра. Досмотрите ролик до конца, поставьте заранее по лайку. Возьмем с вами три пустых пластиковых стаканчика, по две ложечки насыпим в каждый. Теперь медную пудру. Также две ложечки. И в третий стакан насыпем бронзы. Насыщенный цвет. Теперь в каждый стаканчик будем наливать жидкое стекло. Теперь нужно хорошенько все это дело перемешать. В общем, удалось размешать серебряночку вот такого на стола, насыщенная, бронза и медь. Подготовил кусок оцинковки, сейчас нанесем на оцинковочку и также на профильную трубу. Первую наносить будем серебрянку. Ой, наносится прям шикарно. Много даже взял, сразу можно нанести на оцинковочку. Смотрите, как хорошо наносится прям, шикарно. Причем от металла не обезжирный, ничего. Теперь возьмем бронзу. Тоже, надо было вообще по ложечке развести для опыта. Также бронза хорошо наносится, смотрите как. Ну, вот медь уже как-то непонятно. Все это дело оставим высыхать. Посмотрим потом, как она себя поведет при большом нагреве. Итак, друзья, наша красочка подсохла. Ну, так называемая краска. Давайте мы сейчас отольем скотч. Теперь возьмем газовую горелку и посмотрим, как себя будет вести краска. Серебрянка вон подздулась на металле. Бронза. Да, вот ну, смотрите, вот бронза, конечно. Ну немножко обугливается, чуть-чуть. Так, бронза хорошо. Медь. На удивление медь лучше, лучше всего держит, хотя тоже он идет возгорание. Давайте посмотрим на оценковочке, как покажет себя. То есть вот так она сдувается. То есть, как видите, показывает ролики, что она хорошо себя ведет. Пока хорошее покрытие, но, к сожалению, это все Сейчас мы вот тут нагреем, с обратной стороны посмотрим. Докрасно. Так, видите, все стирается. хотя вот в этой в меди просто жидкое стекло, видимо, испарилось. Здесь-то нет, вот серебрянка скучилась полностью. Вот просто, просто если брать как по на металле бронза хорошо себя показала. Серебрянка, ну, довольно-таки устойчивая. А бронза, видите, прямо здесь хорошо. То есть вот с бронзой, бронзой можно что-то еще покрасить. Но мне поразило вот медь, смотрите, она выделила что-то белое. Но там, смотрите, осталось. То есть медь вообще шикарна. Бронза и медь. Медь вообще, смотрите, шикардос. То есть она и на эту не очень крепко. Интересно. Сейчас я на оценковочке еще медь прокалю, посмотрю. То есть то, что я просто скорябал, а так медь держится очень хорошо, мое удивление. Так что, друзья, как покрытие, просто как покрытие, можно использовать и серебрянку с жидким стеклом, но она при нагреве, видите, вспучивается. Бронза, да, хорошо. И вот самое лучшее мне держится. Я просто показал вам, как есть, да, как вот материалы, как себя поведут при нагреве с жидким стеклом. А вы результат увидели сами, я ничего не скрывал, показал, как есть эксперимент, можно сказать, наполовину удался. В любом случае, любой опыт это опыт. Я проверил, вам показал, а уже вы вынести свой вердикт, годно это или нет. Вам же огромное спасибо, что смотрите. Поставьте по лайку, напишите ваше мнение. Всего хорошего. Пока-пока.